день, дорогие друзья. Мне часто задают вопрос, а настолько ли сильна связь психологического и физического состояния человека? Могут ли телесные недуги быть вызваны только нашими внутренними переживаниями? Тема очень интересная и сложная, поэтому в коротком ролике я смогу лишь дать общее объяснение тому, что происходит с нами, когда мы испытываем длительные психоэмоциональные перегрузки. Ежедневно каждый из нас решает множество психологических проблем внутри себя, как правило, относительно легко с этим справляясь. Но иногда жизнь обрушивает на человека столько душевных потрясений, а стрессов становится так много, что наше психологическое состояние начинает запечатлеваться на теле и внешности. Ранняя седина под воздействием многочисленных стрессов, покорная походка или выраженная сутулость и загруза житейских проблем. Здесь будет уместным сравнить человека с мощным деревом, которому ни нипочем дожди, снега и ураганы, но стоит лишь только завестись червяку в виде многочисленных микрострессов – дерево может рухнуть. Иными словами, если нас что-то очень давно гнетет изнутри либо очень чувствительно, то рано или поздно такое положение вещей приведет к заметному ухудшению здоровья главные боли, скачки давления, проблемы с пищеварением, подавленное настроение. Человек безрезультатно посещает врачей, перебирая массу лечебных процедур и методик, а результат при этом остается минимальным. Причины такому состоянию несколько. Подавление личности, затаенные обиды, семейные неурядицы, несоответствие реальных и ожидаемых результатов в любом виде деятельности. Неверный выбор профессионального пути или выгорания на работе. И порой после этого человек уходит в болезнь, начиная извлекать из нее своеобразную пользу, чтобы не решать накопившиеся внутренние противоречия. Да и как их решать, если с детства он не научен это делать? Небольшой экскурс в историю. Общеизвестно, что наши далекие предки были людьми менее цивилизованными и на все внешние раздражители реагировали немедленным действием, то есть без лишних раздумий. Показалась добыча – нападай, пришел враг – защищайся, грозит опасность – убегай. Иными словами, все человеческие переживания и проблемы в результате закорачивались на мышечную систему, и мозг получал мгновенную разгрузку. Увы, современный человек далеко не всегда имеет возможность внешне проявить свою реакцию. Вспомните момент, как иногда сжимаются кулаки и челюстные мышцы, когда хочется ударить обидчика. Но нельзя. Особенно если конфликт происходит в общественном месте. И вот обидчик ушел, а напряженные пальцы и лицевые мускулы остались по-прежнему сжатыми. Сутулость осанки, кстати, иногда может говорить о взятой человеком непосильной нагрузке, неподвластной самостоятельному решению проблемы или ожидании такой проблемы. Кстати, появление симптомов радикулита у внешне совершенно здорового человека иногда возникает при довольно интересных обстоятельствах. Да и вообще, позвоночник нередко реагирует в том случае, когда человек не чувствует опору в делах и не уверен, в действенной поддержке окружающего. Специалисты полагают, что правая сторона человеческого тела ответственна за действия социального характера, а левая символизирует наши чувства, внутренние реакции и мысли, ведь любящее сердце тоже расположено с левой стороны. В своей новой книге «Я и ты, ты не я» известный врач-психотерапевт Николай Нарицин пишет, если человек долгое время поднимает правой рукой непосильные проблемы на работе и в бизнесе, у него возникают мышечные напряжения с правой стороны спины. Если же ему приходится тащить левой рукой сложности в семье, то постепенно накапливается зажим с левой стороны спины. И неудивительно, что вследствие таких несимметричных напряжений со временем возникают боли, сходные с радикулитными. Из этой книги можно также привести другую замечательную цитату. Еще одно частое мышечное напряжение связано с понятием рост, в частности, рост карьерный. Если человек постоянно втягивает голову в плечи и чуть пригибается, по крайней мере имеются внутренние напряжения соответствующих групп мышц, то можно с достаточной долей вероятности сказать что ему ограничили его социальный рост сверху. Поза у него такая, как будто он вынужден все время жить в помещении с очень низкими для его роста потолками. А вот проблемы с желудком порой возникают у тех, кто боится сделать какой-то важный шаг. Специалисты так и говорят боязнь – боязнь действия. Болезни горла иногда возникают из-за невысказанности и эмоциональной зажатости. По сходным причинам может реагировать и дыхательная система, выдавая симптомы, похожие на астму. Отдельная тема – отражение психологических проблем человека на его лице и мимике. Поверьте, она заслуживает отдельной передачи. Надо заметить, что список указанных примеров можно продолжать до бесконечности, хотя универсального подхода к каждому конкретному случаю быть не может. Слишком много факторов влияет на наше состояние здоровья, ведь даже мышцы могут напрягаться в разной степени и в разном сочетании, создавая сложную мозаику и образовывая своеобразный язык души и тела. И в этом вопросе может помочь разобраться либо медицинский психолог, либо врач-психотерапевт, умело применяющий лечебные методики в соответствии с грамотной психологической коррекцией. Дорогие друзья! Подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, и мы обсудим с вами интересные вопросы психологии. Всего вам доброго.